Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ирина Савельева, преподаватель йоги, и моя юная замечательная помощница Алина Михайлова. Сегодня мы снова покажем вам а, упражнения из йоги. И сегодня это будут балансы. Балансы можно выполнять как взрослым, так и детям. Дети очень любят выполнять балансы, поскольку это всегда весело, всегда задорно и э, вызывает радостную атмосферу в семье. Давайте мы с вами попробуем сегодня сделать балансовые позы, а потом я вам расскажу, для чего мы их делаем. Итак, поза, которую мы сегодня с вами разучим, называется поза дерева или врикшасана на санскрите. Для того, чтобы ее сделать, нам нужно выровнять край стопы по разминочному коврику. Затем захватываем согнутую ножку и пяточку выставляем в зону промежности. Складываем ручки перед грудью и находим на полу опорную точку глазами. Смотрим в эту точку неподвижно. После этого начинаем медленно поднимать руки вверх. Переплетаем пальцы рук и указательные пальчики вытягиваем вверх. И от самой пяточки вытягиваем вверх все тело максимально, тянемся руками в небо, неотрывно смотрим на точку на полу. Как только вы нашли баланс, сразу начинаете медленно и спокойно дышать животом. Если вы помните полное дыхание йогов, которое я вам в одном из видео показывала, то вот здесь мы его применяем. Давайте попробуем. Вдох, расслабили живот. Набрали воздух в легкие, приподняли ключицы. На выдохе втянули живот, опустили легкие, опустили ключицы. И вот так волнообразно, замедляя дыхание, мы стоим в течение 1-2 минут. В зависимости от того, насколько на сегодняшний день вам позволяет ваш баланс. Вытягиваемся, стоим, продолжаем с каждым выдохом тянуться все больше и больше, больше и больше. После того, как вы освоите балансовую позу на одной ноге, вы можете пробовать закрыть глаза во время баланса, что еще больше усилит эффект выполняемой асаны. После того, как вы постояли, опускаете ножку, отдыхаете, стряхиваете напряжение в ногах и затем переходим на другую ножку. Опять выравниваем по краю коврика и захватываем согнутую левую. Смотрите, как колено входит в позу, постепенно, не спеша, находит баланс на одной ноге, находит точку на полу и только потом уже поднимает вверх замок круг. Создаем внутреннюю тишину и начинаем полное йоговское дыхание, которое поддержит эффект асаны. А все балансовые позы выполняются для того, чтобы восстановить гармоничную работу мозга. К сожалению, в нашей суетной жизни работы двух полушарий мозга разгармонизированы. И балансовые позы позволяет восстановить правильную работу обоих полушарий мозга. Нашим детям это дает внутреннее спокойствие, внутреннюю гармонию, возможность сосредоточиться на занятиях, возможность успокоиться, выровнять психический фон, выровнять свое нервное состояние. Балансовые позы очень полезны и детям, и взрослым. После того, как вы подержали одну-две минуты, можете опускать ручки, расслабиться, стряхнуть ноги. И несколько секунд, а может быть и минут, в зависимости от того, как вы себя чувствуете, отдохнуть перед тем, как начать другую балансовую позу. На этом сегодня наше видео заканчивается. Мы благодарим Алину за помощь. И желаем с ней вам здоровья и долголетия. До новой встречи. Намасте.